Недавно я оказалась в ситуации, в которой была совсем не готова. Сейчас не знаю, что об этом и думать. Расскажу обо всем по порядку. Некоторое время назад в социальной сети я познакомилась с мужчиной. Он привлек меня тем, что наши судьбы во многом оказались похожи. И у него, и у меня в прошлом развод. А в настоящем у обоих взрослые дети, работа и полное отсутствие розовых очков. С людьми распрощались мы еще в молодые годы. Пообщавшись, сошлись во мнении, что жизнь одна, и прожить ее надо с удовольствием. Жаль, что в молодости я не понимала, что свои желания мужчине надо озвучивать прямо. Если бы я это знала, возможно, вся жизнь моя сложилась бы иначе. Мой новый знакомый дал понять, что принимает меня такой, какая я есть. Мы не слишком тянулись со сближением. Вскоре встретились в реальности и не разочаровали друг друга. Свидание состоялось у него дома, и я осталась у него с ночевкой. Разумеется, ночью между нами произошла интимная близость. Выяснилось, что мы не только близки по духу и жизненным взглядам, но и физически очень подходим друг к другу. Мне было впечатление, что он просто читает мои мысли. Настолько точно он меня чувствовал. Утром мы расстались в самом замечательном настроении с мыслью, что скоро снова увидимся. Он вызвал мне такси, на котором я уехала домой, а сам поехал на работу. Я еще не успела добраться до дома, как на телефон пришло смс-оповещение от банка. На карту мне пришли деньги от моего мужчины. Перевод сопровождался сообщением. Это тебе, порадуй себя, чем захочешь. Спасибо. Надо ли говорить, что этот знак внимания показался мне как минимум двусмысленным? После проведенной вместе ночи мужчина дает женщине денег. И как это выглядит? Ведь мы вступили в близкие отношения по взаимной симпатии, оба получили удовольствие от этого. Я хоть и не богата, но в содержании не нуждаюсь. А деньги после секса напоминают плацу за интим услугу. И с другой стороны, сумму он перевел очень приличную. Уже это дает понять, что восприняло наше отношение он как минимум не легкомысленно. С момента первого свидания прошло около недели. Он каждый день звонит, мы общаемся. Он планирует нашу следующую встречу на ближайших выходных. Вот я и нахожусь в глубоком недоумении. Вернуть ему эту сумму? А с другой стороны, с чего мы? Может и нет ничего неприличного в этих деньгах? Ведь мужчина мог искренне хотеть порадовать свою женщину? Мне, конечно, деньги не лишние. Я на двух работах работаю, детям помогаю ипотеку платить. Ума не приложу, как правильно поступить.